Здравствуйте. В эфире новости в студии Аина Исакова. В Казахстане в прошедшее воскресенье прошли выборы главы государства. Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента. Так, по ее данным, Касым Джомар Токаев набрал 70 и 76% голосов. За него отдали голоса 6 миллионов 504 54 избирателя.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 В знак признания его таланта, выдающихся заслуг перед своим народом Мурзабеку Тойбаеву, были присвоены почетные звания заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, народного писателя Кыргызской Республики. Он был награжден медалью «Манас тысячи» и другими наградами. Свои соболезнования выразили Соромбай Джимбеков, Дастамбек Джумабеков, Мухаммед Калы Аблгазиев, Калиева, Касымалиева, Бакиров, Буронов, Розаков, Умирбекова, Байджиев, Джетимишев, Сидакматова, Раев и другие. Сегодня в Кыргызском национальном в драматическом театре проходит гражданская панихида. Он действительно является одним из классиков крыльской драматургии. И был начинателем профессиональной драматургии. Поэтому сегодня мы действительно переживаем за такую утрату, потому что я музыка лично знал, мы вместе работали. Он действительно был хорошим человеком. А 8 июня на 82-м году жизни скончался народный артист Кыргызской республики, заслуженный работник культуры Киргизской ССР Нуртай Борбиев. В 1959 году он поступил ассистентом кинооператора в студию «Кыргызфили». монащи «В снегах Алая», «Сад», «Мураз», «Потомок белого барса», «Мыс», «Гнедова скакуна» и другие фильмы Нуртая Борбиева стали гордостью кыргызского киноискусства.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 Вершина его творчества является фильм режиссера Толя Мюша Океева «Потомок белого барса», который на Берлинском международном кинофестивале получил «Серебряного медведя» за художественное оформление фильма и выдающуюся режиссерскую разработку. Этот и другие фильмы красноречиво свидетельствуют о том, что искусство Нуртая Бурбива шагнуло далеко за пределы родной страны стала достоянием мирового киноискусства. Кроме операторской работы он также создал высокохудожественные образы солдата Ашралы в фильме «Материнское поле», стоматолога, врача в фильме «Улица» Геннадия Базарова. Ему было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Киргизской ССР и народного артиста Кыргызской республики. Он был удостоен государственной премии имени Токтогула и других наград. Свои соболезнования выразили Сорумбай Джеймбеков, Дастамбек Джумабеков, Мухаммед Калы Аббылгазиев, Калиева, Касамалиева, Бакиров, Буронов, Розаков, Умербекова, Байджиев, Джикимишев, Сидакматова, Раев и другие. Прощание с выдающимся деятелем культуры нашей страны прошло сегодня.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 Вице-премьер-министр Дженниша Розаков принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он принял участие в церемонии торжественного открытия форума и на пленарной сессии с участием президента России. Кроме того, Розаков выступил спикером на панельной дискуссии «Евразийский экономический союз. Стратегия будущего», в ходе которой состоялось подписание соглашения об обмене информации о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая а также выступил в мероприятии, организованном Евразийским банком развития, инвестиционное сотрудничество, развитие и интеграция. В рамках форума по инициативе катарской стороны состоялась встреча вице-премьер-министра с министром иностранных дел Катара. Были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы работы двухсторонней межправительственной комиссии.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 самую крупную с начала года интервенцию. Всего было продано 27 миллионов долларов.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 В Кыргызстане пройдет второй международный веломарафон Silk Road Mountain Race. Как сообщил директор департамента туризма Макса Дамир Улу, веломарафон стартует 17 августа в Бишкека. Одна из главных целей – показать природу и туристическую привлекательность Кыргызстана. Маршрут длиной около 1700 километров, проложенный в горной местности, охватит Чуйскую, Нарынскую и Исыкульскую области. Финишируют участники 31 августа в Чулпанате. Отмечено, что Первый веломарафон прошел в 2018 и получился отличным. Ныне будут участвовать 148 велосипедистов, профессионалов и любителей из 27 стран. Одна из особенностей в том, что они сами будут заботиться о своем проживании и питании. Это не просто соревнования, но и приключения, отметили организаторы. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.